Одноклубники, приветствуем вас. На отправке у нас очередные ваши комплектующие. Маленькие пакеты, небольшие, негабаритные посылки отправляем почтой России на ваш почтовый адрес. Отправлений за несколько дней у нас достаточно. Просим дождаться всех. Отправляем машины, аксессуары, комплектующие для ремонта, сиденья. Тоже можно все отправить почтой России сайт для заказа комплектующих букс дефис либо наша группа вконтакте мотобуксировщики железная собака букс всем спасибо за просмотр пока